Всем привет! На связи Кузнецов Никита и вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В этом видео я хотел бы рассказать вам о том, как можно выполнить комбинацию и выиграть стопроцентно очко. Согласитесь, у многих из вас постоянно возникают такие проблемы при игре на счет, когда, например, счет 9-9, 10-9, 9-10... То есть, когда надо выиграть стопроцентное очко, вы начинаете что-то придумывать, экспериментировать, рисковать. Конечно, риск это благородное дело, но не в этом случае. Итак, я предлагаю выполнить трехходовую комбинацию. Первый шаг. Вы подаете подачу, в принципе, неважно какую, которую вы можете уверенно подать, короткую, чтобы на вас не начали активную игру. Вы подаете подачу. Первым ходом вы делаете топс на вращение, этот момент очень важен, именно на вращение вы должны прокрутить максимально мяч и уже вторым ходом вы добиваете по мячу топс удар или просто удар, быстрый топс, ну уже исходя из того, как соперник вернул вам мяч. И завершающий удар я настоятельно рекомендую вам играть в центр стола, то есть в живот сопернику, чтобы максимально уменьшить его шансы на грамотный прием. Итак, друзья, давайте теперь посмотрим видео, в котором вы увидите, как правильно выполнить такую комбинацию. Ну Теперь ты, любитель настольного тенниса, стал обладателем тайного знания о том, как можно выиграть 100% очко. Тренируй, используй и победы не за горами. На связи был Кузнецов Никита и канал Настольный Теннис для Всех. Не забываем нажать на колокольчик под этим видео и вы будете всегда в курсе самых последних новостей на моем канале. Всем пока, до связи!